Программа Евробит 1 стол работает следующим образом. Здесь также матрица, ну, скажем так, домик. Назовем его условно домик. Ваш спонсор находится на плече. Над ним его спонсор. У этого спонсора-спонсора э, имеются два подарочных места. Ваш спонсор за рост получает подарочное место. Внизу два пустых места. То есть э, на, на первом столе Евробита Всегда верхние 5 мест заняты всего двумя людьми, внизу два места свободных. У вашего спонсора имеется два личника. Это личник один, который также поднимается с первой программы, и вы личник 2, допустим. За 170 долларов поднимаетесь также. Как только матрица заполняется, тот, кто находится на пике, получает выплату 300 долларов. Оставшиеся 6 мест матрицы делятся, делятся на два таких же домика. То есть, вот рассмотрим дальше правую половину, где вы находитесь. Ваш спонсор образует точно такой же домик, встает на пик. Его подарочное место переходит за ним. За этот рост компания ему дарит подарочное место. Вы переходите на плечо. За этот рост, что вы выросли, компания вам дарит подарочное место. В этом положении на плече вы будете находиться всего один раз в этой программе, один раз в жизни. То есть вы должны тут принять все усилия, чтобы ваши личники также за вами поднялись с первой программы сюда. То есть когда они поднимаются, личник 1, личник 2, матрица заполняется. Тот, кто на пике, получает выплату 300 долларов. Оставшиеся 6 мест делятся на две такие же матрицы. То есть вы дальше рассмотрим. Образуйте уже свой домик на пике, ваше подарочное место переходит за вами. За этот рост компания дарит вам подарочное место. Личник желтого цвета, ваш личник 2, переходит к вам на плечо. За этот рост компания ему дарит подарочное место. У этого личника имеются свои два лично приглашенных. То есть здесь уже он заинтересован не ради вас, а ради себя, чтобы подняться, чтобы его личники с первой программы поднялись, пришли к нему. Как только они поднимаются, матрица заполняется. Вы получаете выплату 300 долларов, из которых там 250 переходят на, на следующий стол. Матрица делится. Оставшиеся 6 мест образуют свои два домика. И после этого... Ваши подарочные места начинает работать за вас. То есть это уже получается пассивный доход. То есть ваше подарочное место, вот P1, оно образует свой домик, где встает на пик ваше подарочное место. Второе подарочное место переходит также к нему. За этот рост компания дарит вам подарочное место. Личник, который зеленого цвета под вами, он переходит к вам в плечо. За этой компанией ему дарит подарочное место. У этого личника. Есть свои два лично приглашенных, которых вы даже может быть уже и не знаете. И он тут сделает, приложит все усилия, должен приложить, чтобы его личники поднялись с первого стола сюда во второй. То есть как только они поднимаются, матрица заполняется. Вы получаете выплату 300 долларов в кошелек. И дальше ваши подарочные места продолжают так работать до бесконечности. То есть вы будете получать по 300 долларов. Матрица также делится, и ваше подарочное место образует новый домик, с личником который под вами. Каждые два партнера вашей команды приносят вам по 300 долларов постоянно. Плюс начинаете получать реферальные бонусы по 6 долларов за каждого лично приглашенного партнера из за все их подарочные места. То есть как только ваш лично приглашенный встал на плечо, вы за него получаете 6 долларов и подарочное место тоже 24 доллара. И дальше это будет только больше. Все больше и больше за подарочные места будете получать. Маркетинг программы Евробит, вот этого первого стола, не может повторить ни одна компания. Потому что она имеет патент на этот маркетинг. Вы больше нигде не увидите такого маркетинга.